Всем привет! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я покажу, как сделать серединку для цветка или банда. Оставайтесь со мной. Для работы я взяла бусины. У меня вот такие металлического цвета. С диаметром 6 сантиметров, 6 мм, простите. Такие же бусины, но с диаметром 4 мм черные бусинки тоже 4 миллиметровые и понадобится одна большая черная ее диаметр 8 миллиметров и взяла также еще розовые с диаметром 4 миллиметра в работе я буду пользоваться фетром я взяла кружок фетровый можно взять просто кусочек фетра. И обязательно понадобится мононить с тонкой иглой. Игла нужна такая, чтобы свободно проходила сквозь дырочку бусин. На конце нити завязываю узелок и приступаю к работе. Определяю центр кружка, если это круг. И от него я отступлю буквально 5 мм. Вывожу иглу. Это будет у меня лицевая сторона. И теперь на иголочку набираю бусины. Бусины серебристого цвета. Похожи на металлическое напыление. Они очень блестят, имеют такой привлекательный вид, и я решила их использовать. Вот набрала я 6 бусинок и теперь соединю их в кольцо. Иголочку ввожу примерно в то же место, где я иголку выводила. Теперь нужно иголку вывести на лицо. И пройти вторым слоем сквозь все бусинки. Получается проходить по две штучки. Вот я протягиваю нить и стягиваю ее. Стараюсь теперь этот кружок поместить в центре моего фетрового кружочка. И теперь я буду пришивать каждую бусину вот в этих местах между бусинами. Это важный этап работы. И насколько ровно я сейчас пришью эти шесть бусинок, будет зависеть красота и симметрия всей последующей конструкции. Если бусинки плохо стянуты, можно еще раз пройти иголочкой, вот так, и стянуть их. Ну вот, вид кружочка меня устраивает. И теперь я иголочку вывожу в центральное пустое место. И здесь я буду пришивать самую большую бусину. Пришиваю ее двумя стежками. Выравниваю так, чтобы отверстия бусины были в горизонтальном положении. Вот такое получилось у меня чудо теперь я буду пришивать маленькие розовые бусины иголочку вывожу между двумя серебряными бусинками поближе к черной теперь нанижу на иголочку розовую бусинку И подтяну ее. Здесь сильно затягивать не нужно. Я этого не делала. По моей задумке, вот эти розовые бусины должны быть высоко. Если их затянут то они упадут внутрь и их совершенно не будет видно. Бусины пришиваю в шахматном порядке. И для этого верхнего яруса их понадобится 6 штук. Вот я пришила последнюю шестую и решила, что нужно еще раз пройти и закрепить каждую бусинку. Можно за первым же разом сделать по два стежка и добиться того, чтобы Бусины держались своего места и не болтались во все стороны. Ну вот, уже у меня это все я сделала. Вот такая получилась конструкция. Кстати, в таком виде уже можно использовать как маленькую серединку. Обрезать фетр и будет достаточно хорошая серединка для цветочка конзаши. Теперь я буду пришивать нижний ярус тоже розовых бусинок. И здесь опять же я пришиваю в шахматном порядке. Но здесь я уже за первым же проходом пришиваю дважды. Вот я взяла бусину, сюда ввела иголочку. Теперь я выведу иг иголку на лицевую сторону и еще Раз проведу ее сквозь бусинку и закреплю. Стягивать нитку сильно не нужно, потому что фет растянется и будет некрасиво и неудобно шить. Ну вот пришита уже последняя бусина. И вот что у меня получилось. Теперь я возьму черные бусины и серебристые. Иголка у меня возле нижней розовой бусинки. И я набираю одну черную, одну серебристую и еще одну черную. Вот так, сразу три бусины. И теперь я иголочку буду вводить вот, возле розовой бусины, но уже рядом стоящей. Ниточку я подтянула, вывожу к передней себе бусине розовой, пришиваю одну черную. Теперь иголку вывожу опять на лицо и пришиваю вторую черную бусину. Серебристую я не трогаю. Смотрите, что получается. Пространство заполнилось, а серебристая бусинка у меня в свободном полете. Еще раз смотрите. Возле розовой. Одеваю бусинки. Черную, серебристую и опять черную. И теперь иголку буду заводить возле бусина, которая дальше немножко от меня. Подтянула ниточку. Иголку на лицо. Пришиваю первую черную бусинку. иголку на изнанку, теперь иголочку на лицо и пришиваю вторую черную бусинку. Вот серебристые бусины у меня в свободном полете. И таким образом я зашиваю всю окружность. Самое сложное в этом этапе это не запутаться с мононитью, следить за тем, чтобы она не зацепилась за уже вырастающую конструкцию серединки и чтобы это не испортило вид серединки и не пришлось оплавлять нитку. Ну вот и все. Все бусины пришиты. Иголку вывожу на изнаночную сторону и закрепляю нить. Обрезаю, примерно оставляя сантиметр-полтора. И огнем оплавляю эти хвостики. Таким образом ниточка наша не распустится. Теперь нужно обрезать фетр обрезаю так чтобы не порезать нитку иначе все рассыпется это делать нужно не спеша аккуратно вот и теперь очень аккуратно внимательно нужно оплавить срезы фетра вот так все серединочка готова и вторая серединка тут розовые бусины матовые а на первой серединке глянцевые и цвет немножечко другой ну а теперь посмотрите как это будет выглядеть на бантиках вот такой бантик вот прежняя серединка и с такой вот смотрится гораздо наряднее и второй бантик покажу. Тоже или так, или вот с такой шикарной серединкой. Бант смотрится дорого. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. С вами была Ирина. И до новых встреч!